Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для тельцов на август 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом, мои дорогие, мы поговорим про любовь. И я вытащу несколько карт для тех, кто в паре, для тех, кто одинок и в поиске, и обязательно поговорим про финансы. Ну, а сейчас я выберу 10 карт для вас. Под колодой, под колодой у нас карта отшельника. Ну что ж, мыслитель. Старший аркан представляет знак зодиака «Деву». Для кого-то кто-то из «Дев» очень значителен это карта одиночества, иногда избранного, то есть мы сами захотим быть наедине самим собой, побыть наедине с самим собой. Иногда такое состояние случается с нами, даже когда мы окружены большим количеством людей, но все равно мы чувствуем себя одинокими, ни с кем мы никак не можем какую найти какую-то связь. Карта еще такая духовная, когда, которая говорит, что вот надо воспользоваться фонарем духовного света, осветить внутри себя, то есть найти во все ответы на вопросы жизненные свои внутри себя. Что еще по этой карте? Карта медленная, то есть говорит о том, что если у вас какая-то ситуация, то ситуация будет развиваться медленно. Но э, отшельник, он медленно, но верно двигается по пустыне, так что не переживайте, что дела идут медленно, они все равно двигаются вперед. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре вашего креста карта «Императрицы» которую перекрывает паш посохов, в основе вашего креста восьмерка посохов, в недавнем прошлом паш мечей, во главе вашего креста семерка кубков, в ближайшем будущем карта силы, для вас, мои дорогие, карта колесницы, карта победы, в вашем окружении четверка кубков, надежда и страхи четверка посохов, и чем все завершится пятеркой мечей? Давайте начнем с малого креста. Карта императрицы. Карта императрицы, посмотрите, она даже нарисована беременная. то есть это карта фертильности для кого-то на самом деле. Вот эта карта принесет беременность, рождение ребенка, новость рождения, может быть, даже не ваша, а если ваших детей или внуков какая-то вот о рождении новой жизни. Но еще эта карта говорит о ферти... не только фертильности, это плодотворности, плодородия, как бы, вот в таком плане. И для кого-то из вас это в какой-то новой области вашей жизни, может быть, это новая работа, новый бизнес у вас, новое дело какое-то, и вы туда вложите очень много, как бы, труда и усилий, но оно будет и как бы плодородие, оно будет и приносить свои такие же вот э, результаты, результаты вашего труда. Паш Посохов тут же, во-первых, это ребенок, если это рождение ребенка, ребенок может быть элемента огня, лев, овен, стрелец, либо вы вкладываетесь во что-то новое, как я говорила, Посохи это символ работы, карьеры, какого-то дела, какого-то проекта, может быть даже что-то новое, может быть, во что-то новое. Может быть, вы так, как императрица, она управляет своей компанией, своим делом. Вот мы, может быть, что-то свое открыли, и теперь вы вкладываетесь, но в то же время получаете и результаты труда. Однако, если посохов для вас ребенок, я сказала, что это может быть ребенком элемента огня, либо ребенок может быть... В будущем с какими-то артистическими задатками, может быть, с креативностью, может, рисовать уметь, либо спортивный будет, нам, что огненная энергия – это э, энергия, спорт, спорт чем-то, занятие чем-то может быть, какой-то талант к чему-то, к, к чему-то креативному, творческому. В основе вашего креста восьмерка посохов это карта занятости. Неудивительно, императрица. Я управляю своим делом. Паша, это, я делаю первые шаги. У меня все еще в добавок плодотворно получается, то есть постоянно результаты какого-то труда. По восьмерке посохов, как я сказала, это высокая занятость. Но это еще могут быть, это еще может быть передача информации, постоянно работать в интернете. Может быть, у вас интернет-магазин очень хорошо проигрывается по этой карте продал, купил, послал, получил информацию, ответил клиенту, либо это... Если это отношение для вас, может быть, у вас, вы находитесь далеко от своего партнера или партнерша, Может быть, вам постоянно надо переписываться, перезваниваться, переговаривать или ездить друг к другу. Может быть, даже летать кому-то нужно. Если это бизнес, может быть, у вас бизнес-командировки какие-то вас ждут. Или по работе вам надо постоянно куда-то передвигаться. А может быть, вы работаете в среде передачи информации блогерам или в среде медиа телевидения, радио. Что-то вот э, в такой среде о передачи информации. В недавнем прошлом у нас Паш Мечей. Паш Мечей э, это пожив всегда, это символ э, курьер. Курьер, который приносит нам информацию. В данном случае информация деловая, сухая. Мечи, это вот, знаете, такое, тут эмоций никаких нет. Что-то, какую-то деловую переписку, может быть, вы вели в недавнем прошлом. Получили какое то может быть, например, контракт на рассмотрение. То есть не на подписание еще, так как это маленькая карта, паш всего лишь. Но на рассмотрение. Какие-то документы вы могли, или извещение о получении каких-то документов. Либо какая-то, знаете, ост может быть вы обменялись какими-то колкостями с кем-то не совсем недавно совсем нелюбезности вот по этой карте. Иногда по этой карте проигрывается слежка. Слежка в интернете. То есть в каком плане? Не то, что какая-то криминальная слежка. Может быть, вас отслеживает кто-то, кто хочет знать больше о вас. Может быть, какой-то ваш кто-то из ваших отношений, может быть, из вашего круга. Может быть, вы следите за своим партнером или за своей партнершей из-под тишка. Или она за вами, или он за вами из-под тишка. Понимаете? Просматриваете Ваши соцстраницы, чем вы заняты, что вы делаете, собирают информацию о вас. Во главе вашего креста семерка кубков. Карта, знаете, во-первых, в первую очередь это мечтания. Вот мечтания, которые иногда вот по этой карте могут переходить в иллюзии. Мечтание нормально, то есть мы стремимся к чему-то, а вот когда иллюзия, это уже нереально. Мы хотим чего-то, что, в общем-то, фактически получить не можем. И вот это вот нужна какая-то приземленность вот по этой карте. А еще эта карта говорит о выборе, о том, что мы можем выбрать, но нам надо быть очень осторожными. Да, вариантов много, но не все подходит нам. Даже тут нарисована змейка, выползающая из-под из одной из этих чаш. А тут видно крыло дракона. Но, э, то есть можно и на бриллиант наткнуться под одной из этих чаш. Посмотрите, знаете, как играет в эти наперстники, что ли, вот это вот такое. Вот так мне напоминает эта карта. Он пытается поднять чашу и найти там бриллианты, найти там деньги какие-то, какую-то сумму крупную. Но можно натолкнуться, конечно, и на «обжечься» можно. Так и вы будьте осторожны, вот это главное для вас, это в позиции вашей главной карты, во главе вашего расклада говорит вам о том, что будьте придирчивы из того, что вы выбираете. В современном мире эта карта иногда символизирует интернет, потому что в интернете, например, если мы регистрируемся на сайтах знакомств, там очень большое количество кандидатов. Но не все из них подходят нам, поэтому будьте внимательны, из чего вы выбираете, кого вы выбираете. Можно наткнуться, конечно, на бриллиант, но можно и обжечься. Работу можно в интернете искать вот так. Тоже можно наткнуться на бриллиант, но можно как бы и ошибиться, и как бы какой получить какой-то какой обман, может быть. В ближайшем будущем замечательная карта, карта «Старший аркан», карта «Силы». Представляет знак Зодиака Львов, естественно, Львы часто нарисованы на этой карте, и говорит о том, что не зря тут нарисован знак бесконечности, то есть вашим возможностям, вашим силам, сил нет конца, нет предела. Карта говорит о том, что вы совсем справитесь, что бы ни послала вам судьба в ближайшее будущее, вы совсем с этим справитесь. Силы есть. Это еще очень хорошая карта для здоровья. То есть, если у вас были какие-то проблемы по здоровью, то есть карта выздоровления или хорошего самочувствия, сил. Силы будут, я совсем справлюсь с любой болезнью. Ну, еще эта карта с другой, точнее, не такой философский смысл. Это карта. Дипломатия, я бы что ли сказала, потому что укротить льва, укротить дикого зверя невозможно с помощью силы. Надо к нему найти подход. Надо иметь какую-то, знаете, какие-то способности, возможности. Учиться этому, наверное, надо. Передается это в семьях, когда вот укротители тигров. Вот эта возможность укращать диких зверей, она передается вот из поколения в поколение. Так и тут. Либо вам вот надо найти какой-то подход. То есть старайтесь не брать ситуацию. Если у вас какая-то сложная ситуация, вы не сможете справиться с ней силой, напором. Знаете, вот это вот вперед по-овновски, например. Нет. Овен, он своим упрямством, своим вот этим вот. Но ну, и не всегда все получается. Тут надо укротить тигра, то есть найти подход к этой ситуации и тогда у вас вот все получится. Ну, для вас карта победы старший Аркан колесница представляет знак зодиака раков и э, говорит о победе, кому-то эта карта э, предсказывает, например, э, повышение в должности получение, может быть, того, чего вы ожидали, чего вы хотели, к чему вы добивались, может быть, развитие вашего бизнеса своего, что-то вы хотели добиться, уровня продаж, найти какого-то партнера в бизнес, с банком договориться, что-то такое, но это вот победа. Победа. Еще, знаете, карта такая контроля, то есть я сам контролирую ситуацию, то есть я держу повозье, э, повозье да, называется, да, э, крепко держу эти поводья, поводья э, в своей руке и направляю свою повозку туда, куда мне надо, туда, куда вам надо, вы направляете это, то есть вы управляете, вы контролируете ситуацию. Карта транспортных средств, помимо всего, кого-то удачная покупка, продажа автомобиля, может быть, либо работа с транспортом, может быть, у вас свое дело, вы занимаетесь перевозками, каким-то авто, автотранспортом каким-то. В отношениях эта карта тоже хороша, потому что карта говорит, что мы в одной упряжке, мы хотим одного и того же от этих отношений, потому что если эти лошади начнут рваться одна в одну сторону другую, никакой повозки не будет, Никуда мы не до... ничего мы не достигнем, но когда мы хотим одного и того же, то есть мы двигаемся в одном направлении, мы уедем далеко. В вашем окружении четверка кубков, карта такой, знаете, апатии, кто-то очень близкий вам, может быть, ваш партнер или партнерша. Карта выпала вам, значит, человек значительный для вас в какой-то апатии, в скуке, скучает, ничего его не интересует, его или ее ничего не интересует. Вроде все есть, но как бы ничего не радует. Но посмотрите, рука судьбы. Рука судьбы протягивает этому человеку еще одну чашу. У него три вроде есть, полные. А он даже не смотрит этот человек на эту чашу. Вот так карта называется, карта утерянных возможностей. Вот так можно пропустить свой шанс. Если этот человек заскучал на работе, ему уже ничего не нравится, на работу ходить не хочет, не интересует его ничего, то, может быть, кто-то предлагает этому человеку перемены какие-то, либо поменять работу, может быть, даже саму работу, может быть, какое-то дело, проект или еще что-то, но как-то зацикливался на своей вот этой вот депрессии, чтобы я вам сказала, или скуки, но, скорее всего, что даже не смотрят, что есть возможность поменять все это. Отношения. Может быть, человек заскучал в отношениях. Есть возможность тоже изменить эту ситуацию. Может быть, кто-то зовет на свидание, может быть, надо пойти, как-то встряхнуться, выйти. Тоже нету нету никакого вот перспективы. Человек не интересуется. Надо напомнить этому человеку, что вот таким своим поведением он может упустить свой шанс. Надежды, страхи. Ну, кто-то из вас, может быть, боится брака, боится серьезных отношений, боится, знаете, может быть, вы любите пархать, то есть э, иметь такие отношения, которые не серьезные, которые не, э, в которые не надо, что ли, э, без ответственности, я бы сказала, а хотелось бы вот просто вот э, повстречаться и дальше двигаться к кому-то другому, либо наоборот. Может быть, вы хотите это, надежда ваша, предложение руки и сердца, свадьба, обручение, серьезные отношения, свой дом, свою стабильность какая-то. Так тоже может быть, потому что четверка посохов – очень позитивная карта, это карта стабильности, иногда семьи, именно вот это вот предложение руки и сердца, свадьба, подготовки к свадьбе, обручение. Вот этого, может быть, кто-то из вас и хочет надеяться на это ну и ваша последняя карта это пятерка мечей карта такая знаете э, два я бы что ли сказала, позитивное позитивная тут есть, и негативная тут есть. Эта карта, в общем-то, называется «Победа», но доставшаяся какой ценой? То есть, да, я, может быть, отстоял свое мнение, выбил эту работу, выбил эту должность, получил прибавку, но какой ценой? От меня могли отвернуться от того, что я так упорно этого добивался, может быть, даже э, обошел кого-то по работе, и теперь от меня отвернулись коллеги. Э, на меня как-то косы смотрят начальник. Потому что я излишне напористый, может быть, еще что-то. Либо в отношениях вы постоянно добиваетесь того, чего хотите, но не замечаете, как от вас отдаляется ваш партнер или партнерша, на как вы обижаете этого человека или людей, окружающих вас своим таким поведением. Так что имейте в виду. Либо, вы знаете, это, может быть, карта не вам, а человек, который рядом с вами вот так себя ведет, не замечая того, на какую урон он наносит отношения. Или вот, например, если вы по работе рядом с вами, как кто-то из коллег вот так тоже себя ведет, не замечает, даже лучше не связываться. Вот это вот совет этой карты. Лучше на самом деле отдалиться, удалиться от этого человека как можно дальше, потому что доказать этому человеку вы все равно ничего не сможете. Ну что ж, давайте про любовь посмотрим. Обещала, значит, будет. Первые три карты для тех, кто в паре. Король мечей. Ai, a carta... Ну, те, кто в паре, вы знаете, особенно если вы еще не женаты, может быть, вам сделают предложение, посмотрите туз-чаши. Это... Или что-то такое, вот если вы уже женаты, какая-то замечательная новость новая, может быть, новость о ребенке, новость о новой работе, новость о поездке, карта солнца, вы едете куда-то. Кто-то связан вот с королем мечей, король мечей – это мужчина, элементы воздуха, весы, близнецы, водолеи. Если вы мужчина, может быть, вас не Несколько описывает эта карта, я понимаю, что тельцы земной знак, но в данном случае карта говорит о том, что вы мужчина, который не очень любит показывать свои эмоции. Вот, наконец-то, может быть, вы откроетесь. Для кого-то это новые отношения, вы в паре, но отношения новые. Карта солнца говорит о новом начале, новые отношения, первые шаги. Но много радости, много позитива эти отношения могут принести для вас. И даже, как я сказала, свадьбу для кого-то, для тех, кто еще не женат. Для тех, кто одинок и в поиске, ваша первая карта, девятка мечей, верховная жрица и туз Пентакли. Но пока вы очень сильно переживаете, переживаете, может быть, из-за того, что вы одиноки, Девятка мечей – это карта такой тоже, знаете, проснулся среди ночи, спать не могу, в чем проблема, наверное. Или, может быть, это ваш, может быть, поэтому вы одиноки, потому что вы излишне э, нервный человек, излишне э, впечатлительный, э, может быть, что-то, какие-то проблемы с прошлого вас беспокоит. И карта Верховная Жрица, кстати, говорит о том, что в данный момент вам не стоит даже искать, Партнер или партнер, или вступать в отношения, потому что карта Верховной Жрицы карта бездействия. Скорее всего, надо разобраться в себе в первую очередь, прежде чем начинать что-то. А для кого-то, кстати, тут может быть, может быть вы излишне сконцентрировано на деньгах. Поэтому вам не, и не до отношений в данный момент, потому что туз пентакли, то есть вы зарабатываете хорошие деньги, но это, может быть, требует от вас большой энергии, много сил и времени, и вам как бы не до, не до отношений, и, скорее всего, и не стоит, потому что, я думаю, ваш э, какой-то опыт прошлый негативный, он все-таки надо с этим Разобраться внутри себя, поработать над собой, прежде чем начинать какие-то новые отношения. Ну и давайте посмотрим э, про финансы для тельцов. Что ждет Тельцов в августе? Королева мечей. Восьмерка посохов и король посохов. Ну, деловые карты у кого-то ждут частые поездки, может быть, командировки даже, послания постоянная переписка, рабо занятость, высокая занятость, то есть денег самих как таковых я не вижу, но вы же, вижу занятость, причем связанная одна из них, значит, с королевой мечей, это женщина элементов воздуха, весы, близнецы водолеи, может быть, ваша начальница, может быть, человек, с которым вы работаете, король посоха вот король посох он такой предприимчивый, вот с ним это хороший бизнес-партнер, потому что они любят работать на себя они и вкладывают энергии. Если вы работаете, у вас трое, например, в бизнесе или в проекте в каком-то или на работе, то это будет, например, умственный центр, а это будет энергетический центр. Человек, который будет вкладывать энергию во что-то и как бы добиваться что-то, осуществлять что-то. Это человек с каким-то даже креативным талантом, может быть, с творческим каким-то талантом. То есть все, но